приветствую всех и в этом уроке мы будем реализовывать уже логику нашего сплит стака разделение наших предметов единственное что я бы хотел убрать наверное это авто стак да, который у нас происходит на сцене давайте я добавлю сразу предметы Раз, два, три. Так, у меня здесь, наверное, нет меша. Ну, ладно, давайте поставим. У меня кстати, статик меша не особо есть. Пускай это будут косы. Визуально. Э -э так, и одно окно, естественно, нам нужно... нас находится AutoStack uh, и у нас так, USable. USable Visual Mesh. Visual mesh нам нужно здесь указать кастом Игнор все, Interaction. Оставить. Compile save. Play. Подняли все предметы. У нас сразу все застакалось, да. То есть изначально у нас все застакано при подборе, поэтому при разделении, если мы даже делим, раз, сделаем разделение предметов, то у нас оно все равно автоматически застакается при добавлении. То есть, нам либо дублировать логику добавления, либо просто избавиться от автостака. Соответственно, для того, чтобы избавиться от автостака, мы уберем так инвентарь слот слот слот мы оставим горит уберем инвентарь из так также уберем векторы закроем троя дай там у нас есть чек стакать там от инвентаря который отвечает за автоматическое добавление предметов давайте мы здесь его уберем то есть у нас добавление предметов будет обыкновенное да у нас по одному предмету и мы сейчас делаем то что э, если мы будем ложить в предмет, то у нас будет происходить наш стак. Давайте перейдем в UI-слот. Так UI slot, UI slot, mouse button down. Нам нужно перетаскивание нашего слота. У нас есть он detected. И в принципе мы можем сделать. Так UI action menu. Давайте попробуем здесь сделать onDrop в наш слот. onDrop в наш слот. return true. Uh, operation нам нужен get uh, И нам, наверное, понадобится функция. Понадобится функция у нас здесь check stack item to add inventory, которая добавляет нам stack. И, собственно, мы можем, наверное, создать... Кастомный event. Либо функцию. Да, нам понадобится, наверное, функция. Функция add. Точнее, ну да, add stack to слот. add stack то слот. Нам понадобится взять инвентарь и сделать for H loop. for H loop здесь нам понадобится input add item to stack здесь у нас item object дальше мы выбираем чек stack item вызываем его на loop body подключаем и здесь у нас item, add item to stack наш предмет собственно если true то мы делаем return not то есть завершаем выполнение этой логики хотя мы можем сделать здесь for h loop break с завершением loop body на это у нас return not index array это top left index <coughs> если true то мы завершаем если false то мы можем здесь что-нибудь еще вывести ну давайте print string print string false add АДД to stack. Давайте 5. Таким цветом. И давайте здесь напишем. Error. Error false at to stack. Дальше. Вернемся в UI слот. Uh, здесь у нас есть инвентарь. Uh, из инвентарь мы достаем ADD to stack slot. Подключаем. ADD stack slot айтам туз так нам нужен касту айтам бои сайтом общих пир каст и подключаем давайте проверим что у нас получается возьмем два предмета дропаем и собственно у нас добавились предметы теперь у нас их два открыли закрыли у нас их два дропнули подняли у нас их два а, то есть таким образом мы реализовали стак при добавлении Единственное что, давайте посмотрим, сколько у нас здесь максимальный стак. Максимальный, максимальный 3. Давайте добавим Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Побольше предметов. Все поднимем. 2, 3, И, собственно, у нас происходит стак. У нас не должен происходить стак. При фолсе... Э, при фолсе... Это нам нужно перейти сюда. Сюда... нам нужно все-таки здесь указать обычный for loop for h loop здесь return node с выходом add to stack add to stack boolean переменная. Если true у нас true, если false у нас false и подключаем давайте проверим Раз, 2 3 4 стакаем стакаем и у нас предмет исчезает а дайте мтус так в случае если фолс, мы делаем не с mount а мы делаем так во первых здесь а убираем АДД тустак. и и делаем от item от, наверное, хотя нет. Мы делаем try item try от item давайте здесь return not и здесь от item to stack от item to stack раз два да, теперь у нас не добавляется сюда добавляется сюда не добавляется ошибок нет, все работает а, собственно собственно что мы изменили то, что мы добавляем, выхода у нас здесь нет из функции. А, в случае False, если мы не можем состакать этот предмет, то мы просто добавляем предмет в инвентарь. При добавлении в инвентарь уже у нас проиграется логика добавления в инвентарь, может он добавиться, не может и тому подобное. То есть теперь тестируем наш стак. Раз, два, три, четыре, пять, пять предметов, два, три давайте протестируем если у нас будет 4 предмета то они не состакаются 3 все отлично все отлично работает собственно давайте теперь приступим к разделению наших предметов что нам понадобится инвентарь компонент здесь нам понадобится наверное функция сплита давайте перейдем в action меню посмотрим что у нас у нас есть здесь инвентарь компонент мы можем на него ссылаться поэтому давайте сделаем функцию сплита но прежде чем мы сделаем эту функцию сплита давайте возьмем был текст box get можем ли мы здесь get получить get текст get текст текст box uh, tool int. можем нам нужен ту string string to int провести конвертацию. но ну, в принципе мы можем ее дважды не проводить, а создать переменную, переменную mount to split integer переменную. И записать ее сюда сюда мы будем записывать это значение так как в случае если у нас а, значение здесь меньше чем а, наше максимальное значение Единственное, что нам нужна будет здесь еще проверочка. А проверочка нам нужна будет... Где бы ее сделать? поскольку если у нас предмет один, нам нужно проверять, чтобы предметов было больше одного. Давайте item object get amount get Во-первых, нам нужно проверять больше одного. Если у нас больше одного ставим бранч хотя в случае если больше одного у нас где-то эта проверка здесь есть э, по моему здесь здесь больше одного и мы показываем то есть э, смысла в этой проверке у нас уже нет поскольку она у нас есть если мы это уже проверяем, тогда нам нужно взять Item Object. Нам все-таки нужен get amount. Нам нужно будет значение, которое мы вводим. Если оно больше или равно. То есть как и здесь. Да, нам тоже бранч понадобится все-таки. Если больше или равно. Нашему количеству предметов, то мы будем делать следующее. Мы будем брать GetEmount, делать минус минус один. Если мы будем указывать больше, чтобы у нас разделение происходило в любом случае этому минус один монту сплит мы будем подключать если же у нас false то есть мы к примеру у нас три предмета мы ввели один то есть мы отделяем один предмет соответственно у нас здесь не будет больше или равно а мы просто подадим либо сюда где ты но я думаю нам будет проще подать его вот так еще лучше здесь сделать not, подключить и подключить сюда true а сюда false GTMoon даже мы можем сюда подключить, чтобы сделать логику компактной. такая логика у нас получилась на выходе мы имеем параметр amount to split и уже здесь мы его будем подавать а, собственно в инвентарь компонент инвентаря здесь нам понадобится следующее а, это сплит to to так uh, input это у нас будет item сплит то есть предмет к разделению item to split uh, bass item object reference у нас тип Дальше нам нужен будет try от item. Здесь мы можем сгенерировать наш объект. Construct, construct object from класс класс у нас мы возьмем из item to split get item класс у нас есть и у нас есть item info uh, item info мы также возьмем get item info А emount мы подключим split to stack. Подключаем к try от item. И э, так, здесь у нас by item object. Get object. нужно указать здесь self self inventory item object reference inventory item object reference return value здесь base item object base inventory item object бас объект uh, так почему у нас не сходятся типы Blueprint, геймплей инвентарь бас инвентарь итам бас объект бас-итам объект Base Inventory Item. Ну да, мы, мы не тот объект подаем. Мы не тот объект подаем. Так, где наш инвентарь? Здесь же у нас класс Base Inventory Item. То есть это класс предмета, это не класс объекта, поэтому нам нужен get. get класс конкретно нашего объекта. Единственное, что у нас здесь будет много параметров, а этом класс нам нужно все эти параметры передать. Amount, get max amount. Поскольку мы создаем новый предмет с параметрами нашего предмета в стаке. Wait get из так get так израт get из ро itemClass этом класс get этом get item icon и get dimensions то есть мы создаем новый предмет и записываем его в инвентарь compile save так, здесь нот давайте перейдем в так единственное что мы создаем сплиту так но мы не изменяем у этого айтема наше количество а демон сплит эмонт нам нужна функция сплит эмонт сплит эмонт так а в принципе давайте мы а сделаем дубликат сплит эмонт поскольку функция будет похожа части мунд минус амонт минус амонт если больше максимального у нас будет различный результат, если все сходится, то мы получим ä, наше количество. Так, давайте функцию split to stack ä, перед add split и монт Хотя здесь, наверное, немного не так должно быть. Если мы делаем сплит-монт, то мы его делаем немного иначе сплит и монт айтам айтам ту сплит эта проверка нам здесь не нужна давайте мы это все уберем здесь нам нужна проверка дополнительная это amount to split amount to split это у нас integer мы делаем минус проверяем чтобы это было больше Нуля. Наверное. Хотя у нас там есть проверка. Давайте пока сделаем так. Если что, мы добавим дополнительные проверки. Так, item to split. Amount. Split. Item to split. Amount. Монт. Изротает. Почему у меня изротает? Гет. Отключен. Почему-то. Так. То есть мы уже сплит он делаем, минусуем. От нашего количества itemato сплит то количество, которое мы хотим отминусовать, записываем в новый предмет и добавляем его в инвентарь. Дальше ставим бранч. get amount, минус давайте здесь set set amount сделаем то есть запишем этому объекту также amount который мы от минусовали так это моем делаем минус получаем то что у нас осталось с этим он монту сплит у нас здесь будет другой результат у нас здесь будет другой результат в return value нам нужно подать если мы его минусуем Соответственно, Amount to Split мы и запишем сюда. Compile, Save. Split to Stack, Return Value. Пока что подключим здесь так. В принципе, уже должно разделяться, поэтому давайте перейдем в Action Menu. Достанем инвентарь компонент. И сделаем сплит to stack. Split to stack, item, object, item, object. И amount, amount to split единственное что я не уверен то что предмет у нас в инвентаре изменит свое количество поскольку мы не перезаписываем в самом инвентаре а перезаписываем в экшен меню ну давайте посмотрим произойдет ли у нас добавление вообще нового предмета давайте сделаем 3 Сплит, К примеру, если я укажу 4, 4, то видите, я не могу 4 указать, у меня ставится 2. То есть 3, и максимально я могу либо 1, либо 2 выбрать. Жмем сплит. Кстати, у нас все-таки изменилось количество и добавился предмет с числом 1. Еще раз можем сделать сплит. И, собственно, у нас они разделились. Также можем их Заново состакать. 2. Сплит. И здесь... Кстати, здесь у нас почему-то 2 указывается. И мы теперь можем с нулем сделать сплит. 1, 2. А, у нас остается 2. А, я понял, что нам нужно сделать. Сплит to так, кстати, работает, но я не пойму, почему, почему, почему, почему, и где мы. А, мы в инвентаре перезаписываем. Мы же перезаписываем это здесь. Функции split item. Ну хотя тоже мы перезаписываем item to split. Я думаю, то, что ссылка сохраняется все-таки. То есть у нас идет референс на ссылку ItemObject. И таким образом у нас тогда перезаписывается также в инвентаре. Это, кстати, довольно-таки хорошо, что оно работает. И нам дополнительно не придется перезаписывать это в виджете инвентаря или объекте этого виджета. А, так, нам нужно изменить а, Action Menu. То есть, во-первых, мы, скорее всего, будем скрывать это. Скорее всего, мы будем скрывать. У нас видит. Да, я думаю, если мы его скроем, то у нас, собственно, и отпадет эта проблема. Сама собой. То есть мы делаем hidden. Давайте нажмем play. Соберем три предмета. Давайте их состакаем. К примеру, два. Да, мы можем сделать три. Здесь я делаю два. Дроп. Ой, с чем я дроп нажал? Нам нужен сплит. Стак-стак. Два. Сплит. У нас виджет исчез. Я нажимаю. Ага, я нажимаю. И у нас здесь два. автоматически 2 я понимаю почему у нас автоматически 2 нам нужно здесь кое-что дописать нам нужен вот этот вот функционал set textbox editable textbox мы это все копируем и устанавливаем поскольку мы скрываем наш виджет и не обновляем поэтому нам нужно его обновить давайте его запишем вот сюда Хотя нам нужно его обновить в любом случае. А, поэтому давайте сделаем правильно. Без всего вот этого. Минус один интегер. Минус один интеджер так давайте сделаем вот так все это подключаем сюда в принципе можно сделать вот так Ага. Так, мы сейчас в Венграфе. В графе Поэтому нам нужно это все обернуть функцию. Collapse to function. А, Назовем ее Changed Value. Stack. здесь у нас текст это у нас value допускай да, будет текст теперь мы можем здесь создать promove to local variable это у нас будет l l change value Value, локальная переменная, которую мы запишем здесь. Хотя мы можем ее и не использовать. Зачем нам запоминать предыдущую позицию, если мы можем. Так, минус один. минус 1 если больше или равно минус 1 делать здесь записывать просто наш value все это подключить сюда и сбросить value к дефолтному значению в принципе мы можем compile сейф дизайнер текст дефолт назначения принципе можем ничего не указывать здесь amount сплит надпись а, давайте попробуем а, так amount сплит указываем 5 не можем какие-то большие числа ага теперь мы просто не можем указать числа кстати у нас будет происходить сплит с нулем почему мы не можем теперь числа указать если больше или равно то мы get amount минус 1 и записываем это значение. Давайте здесь мы будем указывать.. Так, секунду. Если мы здесь укажем это значение. Немного запутанная логика. Мы не можем вводить числа. Почему? конвертируем вводим а ну да сет текст текст давайте локально все это запишем здесь укажем как и было хотя локально лучше записывать после этих всех значений Нам даже и локальная в принципе не понадобится. У нас же есть переменная amount split, сплит, которая уже имеет в себе необходимые нам параметры. Да, теперь мы можем вести один сплит разделить. Соединить. 0 Вот что нам нужно еще решить, чтобы с нулем а, разобраться. Чтобы разобраться с нулем. Нужна проверка, которая бы проверяла, что мы вели. Если мы вели 0 больше или равно, or булян возьмем, то есть и больше или равно сюда и наше значение возможно равно нулю или равно нулю то мы собственно запишем здесь минус 1 а, нет так не пойдет это если больше нам придется делать проверку дополнительную бранч дополнительная проверка uh, если not equal 0 если не равно нулю давайте сюда если не равно нулю то мы выполняем эту всю логику если равно нулю то мы собственно ничего не делаем Давайте посмотрим Значит, все возьмем 3 да мы здесь это не можем состакать 0 сплит 0 mm. мы все равно можем сделать сплит с нулем если 0 если не равно нулю а если равно нулю то что мы ввели а если равно нулю то что мы ввели то мы давайте наверное укажем монту сплит хотя нет мы укажем вот что нужно сделать Нам нужно обнулить мы вводим 0 и у нас 0 не вводится, у нас 2 вводится то есть это все у нас вводится в принципе мы можем просто запретить вводить вообще числа другие до да, чтобы у нас не показывалось максимальное количество а просто не вводилась то число которое мы не можем растакать но я думаю мы лучше будем вводить так Это как один вариант. И давайте все-таки установим второй вариант. Второй вариант у нас идет здесь. Здесь мы делаем вот так. А здесь мы... Так, как нам сделать поудобнее? Давайте, ладно, скопируем не критично так и вот так play так три, два. один можем два не водится 3 на да, остальные числа у нас не вводятся если делаем сплит то у нас сплит автоматически происходит на пополам наверное на пополам давайте Сплит. У нас отсоединяется один элемент. Да, но ну, в принципе это тоже нормально, то что у нас отсоединяется один элемент. Сплит и монт ноль ноль. где мы указываем, что у нас соединяется один элемент. Если у нас здесь 0. Это получается какая-то магия. А я же нигде не вводил то, что мы делаем при сплите. Один элемент. Угу. Теперь у нас с нулями. Так, нам нужна доп, еще доп проверка при Change ammon to split branch mm, not equal. Если не равно нулю, то мы делаем сплит. Хотя мы можем даже сделать это красиво. Давайте перейдем в дизайнер, э, в кнопку сплит. Здесь найдем Isenable, снимем галочку, сделаем bind, create binding, uh, mount split, возьмем mount split и проверим, если не равно нулю, то мы будем делать активную кнопку. Если равно, то, соответственно, кнопка будет неактивная. Uh, к примеру, к примеру, давайте сделаем стак. Кнопка у нас неактивна, да, мы не можем сделать сплит. Если мы здесь вводим число, 0 мы не можем, мы можем ввести один, Делаем сплит, у нас один. Соединяем, пишем 2, делаем сплит, у нас оценяется два предмета. То есть нуля у нас быть не может. Но вот мы видим то, что у нас сохраняется параметр. Сохраняется параметр. Для того, чтобы этот параметр у нас не сохранялся нам нужно его обнулить обнулить параметр и обнулить сет э, текст так сет текст get split change value обнулить сет текст аванграф текст то есть мы его обнуляем и э, собственно Обнуляем также переменную. Чтобы у нас ничего не сохранялось. Раз, два. Сплит не можем. Можем сделать сплит. Сплит не можем. Кстати, если я ввожу три, то у нас сплит загорается. То есть я могу ввести какое-то число, оно здесь не отобразится, но я понял, что нам нужно сделать. Нам нужно проверять не на эту переменную, нам нужно проверять на value нашего editable бокса, то есть брать get текст, get текст здесь формат текст и здесь 0 если не равно нулю то тогда так делать давайте посмотрим раз-два так сплит активен 0 так почему китаю Get value почему-то у нас так не хочет работать, поэтому вернем это назад. Венграф обнуление мы оставляем. Скорее всего, скорее всего, в change value. Change value мы устанавливаем 0. Если равно нулю, нам также нужно обнулить эту переменную. Хотя здесь дополнительные проверки давайте все-таки сделаем сейчас, сейчас здесь изменения а поскольку нас касается только вот этот параметр все остальные параметры нам не интересны мы это убираем указываем здесь 0 это мы тоже убираем здесь 0 то есть мы выводим всегда 0 0 0 0 единственное что давайте я его введу здесь нажмем play теперь у нас все должно работать правильно Сплит не активен, 1 активен, 0 не активен, 2 не можем, 3 не можем, активность не появляется. Нажмем 1, делаем сплит, сплит происходит. А, давайте состакаем 3 предмета, сплита нет, 2, сплит. Снова жмем сплит, у нас ничего здесь нет. Здесь у нас есть дроп. Можно сделать так, они не стакаются, дроп, а, 2, сплит, 1, сплит так работает обратный стак работает все работает прекрасно и остается у нас одна нерешенная задачка ну точнее как бонус дополнения когда мы переносим да у нас здесь светится красным то есть это как бы не есть хорошо да если наши предметы могут стакаться то мы к примеру можем там выделить желтым цветом ну то есть либо вообще цвет убрать поэтому давайте это решим а, так где у нас покраска покраска у нас в он painting, это у нас ui grid он paint покраска Drag drop location. <coughs> давайте добавим переменную переменная из из слот стак давайте назовем так из слот так здесь я вывезу бранч из слот стак Хотя мы можем сделать не бранч, мы можем сделать здесь еще один SELECT, Еще один SELECT по и слот-стаку. В случае фолса мы устанавливаем красный. .2. Кстати, здесь .2. .2. Окей. Okay. А если из слот стак то тогда мы сделаем давайте желтым желтым 2 вот таким образом а, так и теперь в UI слот а, это мы уберем вот Хотя нет, мы это не уберем. Нам нужен он drag enter. Он драк enter. Здесь возьмем инвентарь компонент. Нам нужно будет сослаться на get инвентарь ref. Из get инвентарь ref нам нужен инвентарь get get get inventory list из инвентаря листа нам нужен grid ui grid из ui grid нам нужен slot stack get а, точнее set set из slot stack то есть вот такая вот логика страшная страшно длинная drag enter и теперь нам нужен drag leave uh, так on drag leave on drag leave мы делаем собственно то же самое только с фолсом давайте посмотрим посмотрим на это все зелененький желтенький если мы возьмем предмет, кстати, у нас желтенький, нам нужна дополнительная проверка. Доп проверка, доп проверка будет у нас get пилот. У нас, кстати, здесь нет get -а. нет. Get pilot. В этот get нам нужно сделать крас item base item object pure cast который должен в свою очередь быть uh, get класс get item класс равным item объекту get item класс классы у них должны быть равные и если они равны, нам даже здесь бранч не нужен, мы подключим его сюда. Вот таким вот образом. Compile, save, play. <coughs> Смотрим. Возьмем три таких и два таких. Наносим. У нас здесь красно, мы не можем разместить. Все отлично. Сюда мы не можем разместить, у нас здесь собственно красно если сюда то у нас здесь закрается желтым то что у нас что-то здесь может произойти Хоп. и у нас происходит так собственно делаем сплит указываем 2 сплит да и все прекрасно но кстати у нас выделение объектов тоже желтым М -м -м. Давайте тогда цвет, цвет, цвет. Ну, это в принципе уже без разницы. Вы можете указать, какой вам хочется. UI-Grid. Я укажу не желтый, а я укажу зеленый. Давайте посмотрим. Да, ну, собственно, зеленый более логично. Красный нельзя, зеленый можно. Все как у светофора. Но желтый предупредительный по наведению. Собственно, на этом мы урок заканчиваем. Если вы найдете какие-то баги, пишите в дискорде либо в комментариях. И думаю, в следующем уроке мы займемся весом инвентаря, ограничением по весу, возможно. И также у нас еще остается помимо веса инвентаря контейнеры для инвентаря то есть чтобы мы могли открывать какие-то ящики доставать из них предметы возможно я сделаю два типа контейнеров возможно один который будет отличаться от инвентаря либо же мы сделаем так и инвентарь многослотовый контейнер и также у нас остается открытым вопрос использования предметов, то есть по двойному щелчку мыши, да, чтобы мы могли что-то с предметом делать. И в принципе у нас будет инвентарь полностью закончен, что конкретно касается этого инвентаря. Ну, думаю, да. С инвентарем тогда будет закончено. Но если у вас еще есть какие-то предложения по функционалу инвентаря, вы можете написать их в комментарии, либо в Discord. Поэтому на этом мы урок заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч.